Арсению и его друзья взошли на эшафот, а Наполеон начал готовить войну против Австрийской империи. И вот тогда встал вопрос, кто Франции может помочь. Пальмерстон, английский парламент, правящий класс, нет. в их планы доминирования Франции в Европе не входило. Франции должен быть всегда противовес. В лице, ну, понятное дело, Австрии. России не надо, она быстренько может набрать тогда снова силы, и опять будут большие проблемы. Австрии, Австрии. Пруссия была в этот момент еще слабовата, да и Наполеон не очень хотел, чтобы она усилилась. У него на германские земли, примыкающие к бассейну Рейна, были свои взгляды. Равно как и на Люксембург, и даже на Бельгию. Он хотел, чтобы это все снова стало Францией, как это было в тот момент, когда его великий дядя стал первым консулом. Вот так. Кто? Тогда все остальные государства Европы не в счет, кроме России. Вот тогда-то на этом и сумел построить дальнейшую политику. И это соответствовало идеям Горчакова и желанию императора Александра II. Австрийцы, подлые предатели в Шармбургском дворце, император Франц Иосиф и его министры. Они не поддержали Россию во время борьбы с Францией и Англией, а их предательская политика, папу моего, свела в могилу. Из-за них мы вывели войска с Дуна и дали возможность французам и англичанам насадить в Севастополь. Они, они, они, они должны за это заплатить. И высший пилотаж дипломатический, конечно, наказать не своими руками, а чужими. И поэтому, когда начался зандаш в зимнем дворце а как россия поведет вся вся франция вступит в конфликт с австрией за италией было дано понять что россия займет благожелательный нейтралитет и австрия от россии не получит никакой помощи более того россия не будет мешать франции разделать австрийскую империю как господь бог в свое время раздел черепаху А если Россия занимает такую позицию, Пруссия будет сидеть тихо на задних ногах в Берлине и глубоко дышать. Следовательно, Австрия остается одна на один с Францией и Пьемонтом, который, конечно, будет на третьих ролях, но тоже немножко воевать. Результатом была франко-пьемонтская австрийская война, Мая, июля 1859 года. все произошло именно так, как и должно было в такой ситуации произойти. У австрийцев был подавляющий перевес в войсках против пьемонцев. Но прибытие французской армии и императора Наполеона III сразу же уравновесило чашки весов. А когда начались сражения, стало ясно, что австрийские... Верховный генералитет, кроме как усами, и бакенбардами и белым мундиром, больше ничем похвалиться не может. А золотых голунов на обшлагах и на воротнике маловато будет. Начались победы. Австрийцы были биты первый раз, второй, третий при Сольферино, и после этого Милан уже был занят. После этого стало ясно, что надо срочно мириться, иначе дальше будет еще хуже. Тем временем по всей средней Италии началось брожение, а когда стало известно, что австрийцы разбиты и отступают к четырехугольнику крепостей, восстание модельни, Парми! во Флоренции, в Луке, в Пизе, в Пьяченце. Сглухо заволновалась Папская область. Волонтеры Грибальди, альпийские стрелки били австрийцев на левом фланге, гнали их в Тироль. Прибыли парламентеры, и Наполеон, вовсе не желая, чтобы революция охватила всю Италию, согласился принять их и подписать перемирие. После чего начались мирные переговоры. Результатом было то, что Франц Иосиф уступил Ломбардию, каковую император Наполеон передал королю Пьемонту, Виктору Эммануилу II, графу Кавуру, а те за это... Отдали ему, то бишь Франции, графство Ницу и герцогство Савойю, каковы и по сей день являются частью французского государства. Так был сделан первый шаг к округлению французских владений и приданию короне Бонапартов нового блеска. Итальянцы были недовольны, и результатом этого было движение Гарибальди, вам хорошо известно по учебникам истории 60-й год. Гарибальдийская тысяча краснорубашечника высаживается в Сицилии, Неаполитанское королевство рушится в течение трех-четырех месяцев. Пьемонтская армия идет с севера на юг, под Неаполем и король Пьемонтов, встречаются. провозглашается единое итальянское королевство. Государь Александр Николаевич был недоволен таким развитием событий. И по этой причине наши отношения с Францией начали несколько охлаждаться. А чтобы продемонстрировать на чьей стороне, с петербургской точки зрения, правда, король Франциск II Неаполитанский и двое его братьев за мужество в борьбе получили георгиевские ордена. Потом это, конечно, не очень афишировалось, но, тем не менее, так было. Вот. Дальше. Дальше политика стала наша еще более тонкой. Но об этом в следующий раз. Однако же, подводя итог, надо сказать, что Горчаков, проведя всего лишь 4 года на посту министра основных дел, уже сумел руками французов надрать уши венским предателям, что, не используя русский вооруженные силы, не используя русских финансов для этого, можно считать крупным дипломатическим успехом. О том, как развивались события дальше, мы будем говорить через неделю. Анонс! Несёт, да? анонс. Следующая лекция будет посвящена продолжению рассказа о русской внешней политике в 60-е годы XIX века. И параллельно с этим мы будем рассматривать вопросы присоединения Средней Азии, которая также происходила в 60-е годы и начале 70-х годов XIX века. Потом снова вернемся к мирным будням, к развитию экономики и социума. Спасибо. Благодарю вас за внимание. Пожалуйста, вопросы. Да, и еще раз хочу заметить: несмотря на мою склонность к директивному изложению истории, все-таки не надо воспринимать, что я вам сообщил истину в последней инстанции. Я бы хотел чтобы скорее пробудился ваш интерес, действительно, к самостоятельному знакомству с русской историей. Потому что нет ничего хуже, чем поверить тому или иному лектору, преподавателю, учёному. Нужно на плечах иметь в конечном счете собственную голову. Собственно говоря, для этого, а вовсе не для самолюбования, я и читаю этот курс. Вот эта логичку я бы хотел, чтобы точно попало бы в наш видеотекст. Спасибо вам!